Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life, я его ведущий Антон Белюк. И сегодняшнее видео будет крайне важным, потому что это будет первая часть из двух частей одного, можно сказать, видеоролика, который был снят на основе книги Клауса Шваба ⁇ Четвертая промышленная революция ⁇ Очень важно досмотреть это видео до конца и вслушаться внимательно во все, что в нем будет сказано, а затем пройти на мой телеграм-канал потому что на телеграм-канале я соответственно буду уже подробно разбирать этот видеоролик и называть там вещи своими именами ссылка на телеграм в описании к этому видеоролику ну и соответственно сейчас очень важный момент который заключается в том что я хочу обратиться к ютубу к модераторам к администраторам и всем тем кто решает вопрос об удалении видеороликов или нет то есть я хочу сказать, что в этом видео не будет говориться о пандемии коронавируса, о вакцинации и обо всем, что связано с пандемией коронавируса. Я поддерживаю всеми руками и ногами все, что говорится в официальных источниках, в том числе все, что говорит Всемирная Организация Здравоохранения, то есть ВОЗ по поводу вакцинации, по поводу коронавируса, по поводу ограничительных мер, по поводу защитных мер. Надеюсь, разумные люди понимают, что сказала это для того, чтобы это видео не удалили. Это так, для галочки, если вдруг у Ютуба опять возникнет мысль удалить это видео. Ведь именно после этого видео был заблокирован мой второй YouTube канал резервный YouTube канал «Жуткая планета». Почему он был заблокирован? Ну, делайте выводы сами. Суть в том, что тут я публикую это видео снова, только уже в модифицированном виде, дабы не злить Ютуб. В общем, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокол, устраивайтесь поудобнее и поехали! Четвертая промышленная революция Мир преображается на наших глазах. Новые технологии меняют жизнь, убеждения и ценности. У любой технологии есть как светлая, так и темная сторона. Избежать перемен нельзя, но можно их направить в нужное русло, чтобы минимизировать возможные негативные последствия. По мнению Клауса Шваба, мир входит в четвертую индустриальную революцию, ИР, если сокращенно. Президент России поговорил с Клаусом Швабом. Он исследует то, как меняют нашу жизнь виртуальная реальность, интернет вещей, 3D-печать, все такое, что казалось фантастикой. Вот свою книгу об этом нашему президенту и подарил Шваб, который, конечно, известен как основатель и бессменный глава Давосского форума. Книжица, которая мелькнула в кадре, называется «Четвертая промышленная революция». Что общего у нее с долгожданной игрой «Киберпанк-2077»? Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, и вам откроется то, чего вы точно не ожидаете увидеть. 4.0 был предложен в 2011 году на выставке в Ганнобере. Существует альтернативное понятие «второй век машин». Его используют профессора Массачусетского технологического университета. Атрибуты эпохи – интернет повсюду, маленькие и мощные сенсоры, искусственный интеллект и машинное обучение. Что отличает четвертую ИР от прошлых этапов? Во-первых, темпы развития. Поскольку каждая последующая инновация Революция создает все более эффективную технологию. Революция развивается экспоненциально. Никогда ранее в истории человечества перемены не происходили так стремительно. Во-вторых, размерность изменений. Реальный и внутренний мир проникают друг в друга, рождая на стыке прорывные решения. Между собой смешиваются совершенно разные технологии. Системы становятся еще более сложными и интегрированными. Трансформации происходят по вертикали и горизонтали. В результате затрагиваются все уровни. Человек, общество, государство, мир. В-третьих, меняются целые системы. Технологии воздействуют на внутренние и внешние составляющие систем. Придется пересмотреть базовые понятия. Власть, деньги, партнерство, отношения, собственность, идентичность. Возникает вопрос, что такое человек? Четвертая индустриальная революция несет ряд угроз. Усиление неравенства и поляризации общества в силу глобальных перемен на рынке труда, которые отразятся на благосостоянии людей. Оружие с масштабным эффектом воздействия может быть доступно отдельным индивидам. Сегодня вопрос не в том, повлияют ли инновации на нас, а в том, когда произойдет прорыв и как он отразится. Познакомимся с основными идеями книги Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция». Итак, что нас ждет впереди? Признаки четвертой индустриальной революции. Слово «революция» означает резкие и кардинальные изменения в том, как мы живем. Их вызывают новые технологии. Первые серьезные перемены произошли 10 тысяч лет назад. Наши предки одомашнили диких животных и перешли от собирательства к сельскому хозяйству. Люди стали более эффективно добывать пропитание. Перемещаться и перевозить грузы, обмениваться информацией. В результате выросла численность населения, появились города. За аграрной революцией последовала серия индустриальных. Первая индустриальная революция происходила с 1760 по 1840 года. Ее вызвало изобретение парового двигателя, строительство железных дорог и так далее. Производство стало механическим. Вторая ИР началась в конце 19-го, начале 20-х веков. Изобретение электричества и конвейера сделало производство массовым. Третья индустриальная революция стартовала в 1960-х годах. Ее называют компьютерной или цифровой, поскольку катализатором стало создание полупроводников, электронных вычислительных машин в 1960-х, персональных компьютеров с 1970 по 1980-е и всемирной паутины 1990-е годы клаус шваб убежден что на наших глазах разворачивается четвертая индустриальная революция ее предвестники вездесущий интернет маленькие мощные сенсоры искусственный интеллект и машинное обучение таким образом чтобы помочь себе что-то произвести человек сначала использовал силу мускулов затем механическую силу пришло время силы интеллекта но железо программы компьютерные сети уже существуют на четвертом этапе они станут еще более сложными и интегрированными. Фундаментальное отличие от прошлого периода – взаимопроникновение технологий из разных областей, физический мир, цифровые технологии и биологические объекты. Физические системы производства будут глобально взаимодействовать с виртуальными. Однако четвертая революция – это не просто умные машины, которые связаны между собой. Все гораздо шире и глубже. Важный показатель прогресса – масштаб изменений от внедрения инноваций. В четвертой Р он будет максимальным. Никогда ранее трансформация общества и экономики еще не была столь значительной. Но революция – это процесс. Чтобы произошли изменения, нужно время. Металлический вал, он же шпиндель, символ первой индустриальной революции, пробивал себе дорогу за пределами Европы 120 лет. Что касается второй индустриальной революции, то она еще продолжается. Без электричества живут 1,3 миллиарда человек, это 17% населения планеты. Что говорить про третий этап? У 4 миллиардов человек, это более половины населения Земли, нет доступа в интернет до сих пор. Хотя, конечно, в отличие от Шпинделя, интернет распространился по планете менее чем за десятилетие. Существуют два барьера, которые могут ограничить потенциал четвертой индустриальной революции. Во-первых, низкий уровень лидерства, поскольку изменения глобальные, как по горизонтали, так и по вертикали. Придется пересмотреть социальные, общественные и политические системы. Для этого уровень лидерства и понимание происходящих процессов должен отвечать требованиям четвертой ИР. Чтобы управлять такого масштаба инновациями, нужна институциональная основа, которая сегодня отсутствует на национальном и глобальном уровнях. Во-вторых, отсутствие публичности. Важно, чтобы все участники процесса – правительства, общественные институты, частный сектор, рядовые граждане – увидели конечные выгоды. Для этого необходимо рассказать о возможностях и вызовах 4-й ИР. Делать это последовательно и позитивно. Технологии и дигитализация изменят все. Тезис вошел в привычку. Посмотрите, почему технологические прорывы сегодня воспринимаются так остро. Никогда ранее развитие и взаимное проникновение технологий не было таким стремительным. Несколько лет назад мир не знал про AirBnB, Uber и Alibaba. Вездесущий iPhone появился в 2007 году, а в конце 2015 было выпущено 2 миллиарда смартфонов. Изменился порядок капитализации компаний. Причем доход остался прежним, а количество сотрудников уменьшилось в 10 раз. В 1990 году капитализация трех крупнейших компаний в Детройте составляла 36 миллиардов долларов. Доходы 250 миллиардов долларов, а численность персонала 1,2 миллиона человек. В 2014 году три крупнейшие компании Кремниевой долины имели капитализацию 1,9 триллиона при доходе в 247 миллиардов и количестве персонала 137 тысяч человек. Предельные издержки цифрового бизнеса стремятся к нулю. В результате единица благосостояния создается меньшим числом рабочих. Стало проще начать свое дело. Инстаграм и ватсап не требовали относительно больших инвестиций при запуске. Произошел расцвет стартапов. Четвертая и это не только скорость, но гармонизация и интеграция совершенно разных дисциплин и открытий. Разработчики работают над системами, в которых человек, продукт, Продукты, жилье и микроорганизмы взаимодействуют между собой. Искусственный интеллект уже вокруг нас, от беспилотных машин и дронов до виртуальных помощников и программ для перевода. Искусственный интеллект и распознавание голоса развиваются столь стремительно, что разговаривать с компьютером скоро станет нормой. Сервис Siri от Apple – пример интеллектуального помощника. Количество умных устройств в личной экосистеме человека вырастет. Роботы-помощники всегда доступны, реагируют на команды, удовлетворяют запросы, помогают когда нужно, даже если их не просят. Четвертое ИР принесет много выгод. Один планшет обладает вычислительной мощностью, равной пяти тысячам настольных компьютеров 30-летней давности. Интернет и смартфоны сделали жизнь легче и продуктивнее. Появились новые продукты и сервисы, которые повысили нашу эффективность, в том числе как потребителей. Заказать такси, забронировать отель, купить товары, послушать музыку, посмотреть фильм, совершить платеж. Теперь все это можно сделать удаленно. Однако новый этап усилит неравенство. Главное – выгода приобретателей, провайдеры интеллектуального и физического капитала, инноваторы, инвесторы, держатели акций. Выгоды и ценности окажутся в руках небольшого числа людей благодаря эффекту платформы. Чтобы предотвратить это, нужно сбалансировать выгоды и риски цифровых платформ с помощью совместных инноваций. Научные открытия рождают новые технологии. Все они стали возможны благодаря дигитализации и IT-технологиям. Их число не ограничено. Но какие возглавят четвертую ИР? Автор знакомит с результатами исследования Всемирного экономического форума. Клаус Шваб объединил их в три группы – физика, IT и биология. Познакомимся с мегатрендами. 1. Физика Автономные транспортные средства по мере развития датчиков и искусственного интеллекта все транспортные средства станут беспилотными, включая самолеты и корабли. Пример использования в сельском хозяйстве. Дроны, соображенные с аналитикой данных, будут поливать растения и вносить удобрения точно и эффективно. 3D-печать. Существуют две концепции создания объектов – сложение и вычитание. До сих пор использовалась вторая, когда из заготовки удаляется послойно лишний материал до получения желаемой формы. 3D-печать воплощает концепцию сложения. Физические объекты создаются из трехмерных цифровых моделей посредством нанесения одного слоя на другой. Сегодня на 3D-принтере печатают огромное количество объектов от ветряных турбин до медицинских имплантов. Предметы могут быть персонализированы. В будущем можно будет напечатать электронные платы, а также клетки и органы человека. Ученые уже работают над 4D-печатью. Процесс позволит создавать новое поколение продуктов, которые будут самонастраиваться, адаптируясь к изменениям окружающей среды. Совершенные роботы. Машины станут более гибкими. Строение и функции подскажут объекты живой природы – биомимикрия. Раньше робот программировался автономно, теперь сможет получать информацию удаленно, из облака. Взаимодействие людей и роботов станет повседневным. 2. Информационные технологии. Один из главных мостиков, который свяжет реальный и цифровой мир – это интернет вещей – ИВ Сегодня миллиарды устройств, смартфонов, планшетов и компьютеров связаны между собой с помощью интернета. В течение нескольких лет их число превысит триллион. Самое распространенное применение ИВ – удаленный мониторинг. Производители и покупатели могут отслеживать движение товаров по цепочке поставки в режиме реального времени. В будущем аналогичные системы мониторинга будут применены для трекинга перемещения людей. Цифровая революция радикально меняет взаимодействие людей и организаций. Примером является технология блокчейн. Участники сети коллективно проверяют и одобряют транзакции, прежде чем они будут выполнены. Доверие заложено в протоколе сети. Участникам не нужна третья сторона, чтобы выступать в качестве гаранта соблюдения правил. Таким образом можно обмениваться любыми активами. 3. Биология. Многие заболевания имеют генетическую предрасположенность. В 2000 году была выпущена предварительная версия генома человека. Расшифровка заняла 10 лет и обошлась в 2,7 миллиарда долларов. Сегодня геном можно стеквенировать за несколько часов, и стоит это порядка 1000 долларов США. Теперь ученые выясняют связь между генами и заболеваниями. Полученные данные уже позволяют человеку корректировать образ жизни, чтобы снизить шансы наступления болезни. В будущем можно будет редактировать гены и создавать организмы, включая человека, которые обладают определенными признаками, например, устойчивы к заболеваниям. Другой пример – животные, которые едят меньше, или сельскохозяйственные культуры, которые устойчивы к засухе и холоду. Растения и животные потенциально могут быть использованы для производства лекарств. Ученые уже думают, как изменить ДНК свиньи, чтобы ее органы можно было пересадить человеку. 3D-печать, будучи объединенной с редактированием генов, позволит создавать ткани для восстановления поврежденных органов. Наука развивается так быстро, что основные ограничения сегодня юридические, регуляторные и этические, а не технические. В области биологии произойдут самые кардинальные изменения социальных норм и регуляторной политики. Четвертая ИР повлияет на глобальную экономику монументально. Изменятся все микропоказатели – ВВП, инвестиции, потребление, занятость, торговля, инфляция и другие. Клаус Шваб предлагает сосредоточиться на двух направлениях – производительность и занятость. Производительность – важный показатель долгосрочного роста и повышения уровня жизни. Сегодня на Земле живет 7,2 миллиарда людей. К 2030 году этот показатель вырастет до 8 миллиардов, по мнению Клауса Шваба, конечно же. А в 2050 году составит 9 миллиардов. По идее, это должно увеличить суммарный спрос. Но есть другой демографический тренд. Уровень рождаемости падает ниже уровня воспроизводства. Причем это происходит во всех странах. Старение – серьезный вызов для экономики. Увеличивается доля экономически зависимых взрослых. Снижается доля молодых взрослых, а значит снижаются продажи дорогих вещей. Дома, машины, мебель, техника. Все меньше людей готовы пойти на предпринимательский риск. То есть попробовать открыть свое дело. Четвертое ИР позволит жить дольше, быть более здоровыми и вести активный образ жизни. Более четверти детей, рожденных сегодня, доживут до 100 лет. Очевидно, что понятия пенсии и пенсионный возраст будут пересмотрены. В целом, экономика стареющего мира будет расти медленно. Несмотря на экспоненциальный рост технологий и инвестиций в инновации, производительность растет медленно. Данному парадоксу нет удовлетворительного объяснения. Клаус Шваб называет себя оптимистом-прагматиком. Он считает, что мы в начале четвертой индустриальной революции. Она обладает потенциалом увеличить экономический рост и преодолеть глобальные вызовы, например, изменение климата. Однако существуют негативные последствия грядущих перемен, среди которых неравенство и безработица. В 1931 году экономист Джон Кейнс предупреждал о технологической безработице. Она возникает из-за того, что открытие средств экономического использования рабочей силы опережает создание новых способов ее применения. Простыми словами, роботы заменят человека. Что же делать в этом случае человеку? Прогноз Кейнса не оправдался. Но отличие четвертой революции в скорости, масштабах и полной трансформации всей системы. Возможно, на этот раз социальный конец света все-таки произойдет. Новые технологии кардинально изменят трудовую деятельность во всех индустриях. Неопределенность в том, как далеко это зайдет. До какой степени автоматизация заменит рабочую силу? Инновации разрушают профессии, меняют рынок труда. В начале 19 века 90% рабочей силы США было занято в сельском хозяйстве. Сегодня это только 2%. Однако спрос на новые товары создает новые профессии, занятость, бизнес и даже индустрии. В 2008 году Стив Джобс разрешил сторонним разработчикам создавать приложения для iPhone. В 2015 мировой рынок мобильных приложений показал 100 миллиардов в качестве дохода, обогнав индустрию кино, которая, кстати, существует уже 100 лет. Замена старых профессий на новое происходит волнами. Так будет происходить и дальше, считает Клаус Шваб. Экономист Карл Фрей и разработчик данных Майк Осборн посчитали вероятность автоматизации 702 профессий. И выяснилось, что в зоне риска 47% работников США. Пора задуматься о смене деятельности телемаркетологам, составителям налогов, оценщикам ущерба при ДТП, арбитрам и студиям спортивных соревнований, секретарям юристов. Следующие профессии в меньшей степени подвержены автоматизации. Социальные работники в области психического здоровья и зависимостей. Хореографы, врачи, психологи, менеджеры по кадрам, аналитики компьютерных систем. Занятость будет расти в высокооплачиваемых профессиях, где требуются когнитивные и креативные навыки, а также в низкооплачиваемых, с ручным трудом. Занятость существенно снизится в профессиях со средним доходом, где есть рутинные повторяющиеся операции, выполнение которых на себя возьмут роботы. Человек обладает удивительной способностью адаптироваться. Клаус Шваб уверен, работа в будущем найдется для каждого. Только вот объяснить, каким образом это произойдет, Клаус Шваб, к сожалению, не может.